что хотел бы сказать наверное вот это видео я снимаю и назову его люди не делайте так а в смысле ну через минуту я покажу вам о чем я веду речь то есть мы говорим о природе о красивых водоемах о ловле об отдыхе еще об чем то ну, на самом деле мы забываем забываем на той же природе и возле того же водоема очень много я приехал на этот водоем и минут 40 убирал вокруг себя территорию то есть сейчас я покажу какую кучу я нагреб и еще раз повторю люди не делайте так убирайте за собой мусор показываю кучу мусора Всем видно. Вот так делать нельзя. Данную кучу я в этот раз просто не взял ничего такого. Ни пакетов сильно больших, ничего. Ну, я ее сгрев в кучу, возьму пакет и приеду туда сегодня и завтра, послезавтра, как говорится. И это все уберу, положу в багажник и уберу. Всем спасибо, ребята, так делать нельзя, нужно оставить после себя что-то хорошее и детям, и внукам, а так мы загадим все вокруг. Спасибо, до свидания.